День добрый дорогие друзья, я Игорь Черноусов вот специально свечу свои профили в социальных сетях чтобы возмущенные сетевики знали куда кинуть камень друзья, я не скрываюсь, я открыт кому не понравится то, что я сейчас скажу пишите, выслушаю, отвечу друзья, данное видео вообще-то должно было быть посвящено проекту Oyo Media но вопрос, который я в нем затронул с моей точки зрения он значительно шире. Я не хотел снимать это видео по одной простой причине, потому что не люблю ругаться и тем более не люблю спорить с сетевиками. то есть Доказать что-то этим людям вообще нереально. Есть, это люди, которые слышат только себя и разговоры с ними не получается, Это всегда монолог. Видео это я записываю не для них. Это видео я записываю для тех, кто начинает зарабатывать в интернете, для людей, которые наталкиваются на какие-то грабли их обманывают, вводят в заблуждение, то есть люди теряют свои деньги, теряют нервы когда это происходит ну, с обычными скажем так, людьми, у которых есть какой-то источник дохода работа в интернете это какой-то может быть интерес к хобби дополнительный заработок, это конечно обидно но, когда обманывают незащищенную часть населения, поверьте Сейчас в интернете есть люди, для которых возможность заработка в интернете ⁇ это единственная возможность заработать. Но ну, вот так вот сложилась жизнь. И людей таких достаточно много. Я понимаю, что люди очень надеются на то, что можно заработать в интернете. Ну а их кидают. Кидают, используя классические проверенные приемы сетевого маркетинга. Я не хочу сказать, что сетевой маркетинг это плохо. Я хочу сказать, что... У нас как-то хорошие вещи ставят сгнох на голову и получается это совершенно другое, используя вот эти вот принципы сетевого маркетинга, то есть показать людям какую-то мечту, засветить их, да, показать какие-то громадные деньги, которые можно заработать да, и все. Забыть, рассказать, как эти деньги зарабатываются, как э, нужно к ним идти. То есть просто вот показали деньги, народ обо всем забыл и пошел. Тут кто-то из сетевиков может сказать, ну а что там, не головы что ли нет? То, То есть о чем они думали, почему не несли последние деньги? Мне трудно, и вообще не хочу разговаривать с людьми, которые такие вещи говорят. Понимаете, ну, еще раз говорю, люди хотят заработать. И вот на этом желании заработать, спекулировать, но это нехорошо. И люди отдают там свои последние деньги, в надежде хоть что-то заработать, хоть в этом интернете. Да? Но это как бы все лирика, давайте перейдем к телу. Данное видео я записываю после того, как минут 10 пару дней назад поговорил в скайпе с одной женщиной. То есть она мне голосом э, лидера сетевого маркетинга прочитала почти лекцию, я ее даже, наверное, слушал, попивая чай. Весь смысл ее лекции сводился к следующему, что я не разобрался в проекте, я вообще не то говорю, то есть зачем я людей там обманываю и так далее. Друзья, я вообще не претендую ни на какие там истины в первых инстанциях и так далее. Я рассказал свой опыт. Я работал в этом проекте, сейчас продолжаю работать, проработал на всех трех аккаунтах. Вот на VIP не работал, поэтому я о нем практически ничего не говорил. И сказал, что вот аккаунт премиум плюс это ну, невыгодный аккаунт, но ну, во всяком случае на данный момент. И я рас... объяснил почему. Э -э если вы делаете ставку в заработке в этом проекте на просмотре рекламы, то есть на клики и на покупки арендованных рефералов, то заработать вот на этом аккаунте можно только в одном случае, если ваши рефералы стабильно зарабатывают больше доллара. И если есть прямая зависимость, то есть увеличивая количество рефералов, количество денег у вас также увеличивается. То есть там пятьсот рефералов зарабатывают 5 долларов, тысяча рефералов зарабатывают 10, полторы пятнадцать и так далее. Если у вас полторы тысячи рефералов зарабатывают 12 долларов, возникает вопрос, а зачем их вообще покупать в таком количестве? Получается так называемый еврейский бизнес, как тут сказал один хороший человек из страны, обетованная. То есть все предели, все что-то делают, блин, но остаются при наваре с яиц. Да? Опять же, почему-то людям не говорят, что если вы идете на премиум плюс, вам нужно иметь 200 долларов живых денег, ну по минимуму. Нужно купить сам аккаунт И нужно купить первых рефералов Чтобы потом уже следующих рефералов Покупать не за живые деньги А за деньги заработанные в этом проекте Опять же об этом почему-то не говорят то есть, Забыли наверное, спешили Опять же не говорят о чем Что первый месяц При работе вот в этом аккаунте Вы вряд ли что заработаете то есть Вам придется все заработанные деньги Инвестировать в покупку этих новых новых Рефералов Об этом не говорят, а что говорят люди? А людям говорят следующее. То есть рассказывают вот такую вот красивую сказку. Показывают скриншот. Типа вот такого. И что говорят. Там, пример спичевания. Там, друзья, отличная немецкая компания. Простейший заработок, доступный всем. Стратегия работы элементарная. Все, что вам нужно сделать, это перейти на аккаунт Premium+. Plus. Потом купить рефералов и просто просматривать рекламу. Что в результате вы получите? Вы можете выйти вот на такие деньги. Посмотрите, сколько я тут зарабатываю. И показывается цифра. Вот, Видите, цифра 15 тысяч долларов человек вывел из э, данного проекта. Что происходит? То есть люди понимают, что да, работа элементарная. Схема тут дана. Перешел на аккаунт, купил рефералов и все в шоколаде. И люди несут свои там, последние деньги и вкладывают в этот проект или подобные ему и ничего почему потому что давайте скриншот посмотрим моим моими глазами Что я здесь вижу да я вижу аккаунт премиум плюс молодец нашла деньги далее смотрю на количество арендованных рефералов и уже чуть не понимаю а почему же они не по максимуму то выкуплены что денег нет да нет деньги есть вам 15 тысяч долларов вывели так почему же не купили до максимального количества? То есть, если бы мы купили побольше, наверное, мы-то и заработали побольше. Раз стратегия это покупаем рефералов, кликаем и зарабатываем. Но дело в том, что данный аккаунт, я не знаю, кто это, мальчик, девочка, мы будем называть данный аккаунт, зарабатывают абсолютно не на этих рефералах и тем более не на кликанье рекламы. Данный аккаунт зарабатывает деньги вот на этих людях, на непосредственно привлеченных рефералов. Да, у кого-то не будет такая громадной цифры, но если эта цифра будет там, 200, 300, 400 даже человек, понимаете, и если вы этим привлеченным рефералом, то есть живым людям будете говорить, что «ребята, переходите на платный аккаунт», «ребята, переходите на платный аккаунт», «ребята будут переходить на платный аккаунт», то с каждого человека вы будете получать 20. И вот тогда посчитайте, там, пригласили вы 400 человек, то есть не 9 тысяч, как здесь, да, например, 400 человек, да? Одна четвертая из них, там 100 человек, там перешли на платный. То есть вот 100 умножьте на 20, вы получите количество долларов, которые получит данный аккаунт с этих привлеченных рефералов. Данный аккаунт, вот так вот отвлечен, зарабатывает не в проекте. То есть данный аккаунт зарабатывает на людях, которых он привлекает в этот проект. Кто-то скажет, ну и хорошо, без разницы на чем он зарабатывает. Но дело в том, что вопрос... А Сколько заработали люди, которые их пригласили в этот проект? Смогли бы они хотя бы приблизиться вот к этой цифре? Или там хотя бы одну десятую часть от нее заработать? Скорее всего нет. Почему? Потому что люди, которые идут, им же рассказывают, что работа простая что надо только покупать рефералов там да и кликать по рекламе и все и будет счастье и перейти на аккаунт премиум плюс все то есть им не говорят чтобы что-то заработать нужно кого-то приглашать и так далее и они вообще чаще всего приглашать -то люди -то не любят не могут и не хотят тут кто-то из сетевиков спросит а кто им мешает так работать что я тут могу сказать дело в том что чтобы пригласить людей в проект во-первых нужны деньги если сейчас мне кто-то будет говорить, что да вы там рекламируете себя в социальных сетях, используете бесплатные методы, ну за такие слова нужно просто руки отрывать, потому что это не дает вот такого и даже близкого результата. То есть, вот такие вот цифры по привлечению рефералов достигаются только за деньги. То есть, нужно вкладывать деньги в платную рекламу, и тогда что-то, вот тогда вы что-то получите. Бесплатными способами такого количества людей вы не привлечете. Это уже, опять же, проверенный факт. Ну, а кто-то вообще не может привлекать. Поэтому зарабатывать на живых людях, вводить их в заблуждение, но я считаю, это не совсем корректно. Это неправильно. Это вот... То, за что ненавидят сетевиков. Людей практически, можно сказать, обманом, какими-то посулами привлекают какие-то проекты, мотивируют их тащить туда деньги свои, да, люди отдают деньги и остаются ни с чем. Поэтому, вот когда у меня спрашивают, там, а сколько вы зарабатываете вот в этом проекте, я на этот вопрос стараюсь не отвечать. Почему? Потому что, ну, неважно сколько ты зарабатываешь в этом проекте, Абсолютно не важно. Важно, сколько зарабатывают люди, которых ты туда пригласил. Вывод один и совет один. Всем, кто начинает работать, прежде чем идти в какой-то проект, вы стараетесь все-таки отвлечься от тех цифр, которые вам показывают. Вы все-таки постараетесь разобраться, как технически это работает. Вот На чем зарабатываются деньги, как это происходит когда вы поймете как это работает только тогда нужно туда что-то нести опять же прежде чем что-то нести ну, погуглите поищите на ютубе какие-то отзывы о проекте то есть, чтобы у вас сложилось какое-то мнение Ну там посоветуйте с кем-то, пообщайтесь то есть интернет это море информации и э, можно найти практически ответ на любой вопрос ну вот на этом свой ответ сетевикам я заканчиваю надеюсь что нормальные сетевики на меня не обиделись вот, а, а мнение ненормальных сетевиков меня просто не интересует если у кого-то есть какие-то вопросы звоните в скайп только единственная просьба не надо в Skype мне звонить сетевикам с их предложениями по мега заработку у меня есть два вечных направления в интернете, которые переживут любой сетевой проект и я ими занимаюсь они мне нравятся, я доволен Все, всем спасибо, удачи, до свидания